Чтобы увеличить продажи по текущим клиентам, замеряйте индекс лояльности клиентов. Как он считается? Доля тех, кто поставил девятки-десятки, вычитаются те, кто поставил шестерки и ниже. Отвечают клиенты на вопрос, порекомендуете ли вы нас друзьям и коллегам. Что важно, что у компании Apple по iPhone NPS достигает 86%. Поэтому, как вы видите, что каждый, кто покупает этот телефон, он покупает его во второй, в третий и в четвертый раз.